Друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова и инвестиционный центр «Павловые партнеры». Мы продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков. И следующий вопрос очень длинный. К сожалению, я не смогу его полностью здесь зачитать и даже, наверное, дать точный ответ. Потому что нужно разбираться в ситуации. Но опишу вкратце. Наш подписчик не совсем понимает, какого рода имущество он собирается приобрести и задает этот вопрос организаторам торгов, но они отказываются или не могут ответить на его вопрос. Самое главное на торгах по банкротству – это то, как вы себя преподносите. На той стороне организатор торгов, конкурсный управляющий, прекрасно понимает, с кем он имеет дело, просто переписывая с вами по электронной почте, общаясь с вами по телефону. Исходя из этого, он делает выводы, кто вы, новичок, которому можно не ответить на вопрос, которого можно проигнорировать, либо вы специалист, либо вы профессионал, которому стоит сразу дать ответ, так как, скорее всего, специалист знает, что нужно делать, если вы, если конкурсный управляющий не отвечает и игнорирует ваши сообщения, Следите за тем, как вы разговариваете с конкурсным управляющим. Есть специальные шаблоны и скрипты, с помощью которых вы, просто повторяя, что там написано, можете правильно себя преподнести. Посмотрите письма, которые вы пишете. Они должны быть написаны единым шрифтом. Да? Не должно быть такого, что там жирное, здесь косое. Да? Все должно быть ровное. Я желаю вам, чтобы у вас с конкурсными управляющими все складывалось, чтобы вы получали все ответы, которые вам нужны до торгов и приобретали только самое выгодное. Если у вас есть еще вопросы, задавайте прямо под этим видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и удачных торгах! Всем пока!